Закон первый, это закон контроля. Закон контроля гласит, что ваше отношение к себе самим позитивно в той степени, в какой вы контролируете свою жизнь, и негативно в той степени, в которой вы, согласно собственным ощущениям, теряете над ней контроль или попадаете под контроль иной внешней силы. Закон контроля широко признан в психологии. Он называется теорией местоположения контроля. Обычно считается, что стресс, тревожность, напряженность и психопатические заболевания являются результатом потери человеком чувство контроля или ощущения отсутствия контроля над чем-то, что для него важно. Например, если вы чувствуете, что вашу жизнь контролируют ваши долги, ваш начальник, ваше неважное здоровье, плохие отношения с людьми, поведение окружающих, то вы испытываете стресс. Стресс проявляется в раздражении, гневе, негодовании. Если с ним не справиться, он вызовет бессонницу, депрессию или даже различного рода болезни. Возможен либо внешний, либо внутренний контроль. Иными словами, вы можете ощущать, что сами контролируете свою жизнь испытывая счастье. Уверенность, практикую положительные подходы, или что ваша жизнь контролируется другими, и вы беспомощны, загнаны в ловушку, чувствуете себя жертвой. Самодисциплина, владение собой, самоконтроль, все это начинается с контроля над собственным мышлением. Никакой человек или ситуация не могут заставить вас чувствовать себя определенным образом, только ваши собственные мысли о ситуации заставляют вас чувствовать себя так или иначе. Вы способны контролировать свои мысли. Как сказала Элеонора Рузвель, никто не может вас заставить чувствовать себя униженным без вашего согласия. Существует два способа взять под контроль любую ситуацию, приводящую к стрессу и отсутствию радости. Во-первых, можно предпринять некоторые действия для ее изменения. Можно разобраться в ситуации и попытаться направить ее в конкретное русло. Во-вторых, можно просто уйти прочь. Очень часто можно восстановить контроль, оставив в покое человека или ситуацию и занявшись чем-то другим. Иногда самое лучшее, что можно сделать с ситуацией, связанной с потерей контроля, это просто уйти. Если вам доводилось разрывать несчастливые отношения или увольняться с неприятной работы, то вы помните, насколько лучше вы почувствовали себя, прекратив борьбу. Решив больше ничему не сопротивляться, вы снова обрели чувство контроля. Закон контроля объясняет, почему так важно быть решительным и почему так важно знать, чего вы хотите. Уверенность в себе и ощущение контроля и есть преимущество человека, имеющего ясную цель и план перед теми, кто колеблется и не уверен в себе. Рассмотрите различные стороны вашей жизни с помощью ментального теста и решите, где ваши чувства позитивны, где вы полностью держите ситуацию под контролем, а где нет. Затем подумайте о конкретных вещах, которые можно было бы сделать для обретения контроля над теми областями вашей жизни, которые вызывают стресс. Подумайте также о ситуациях, из которых лучше всего просто выйти. Одна из главнейших ваших обязанностей – взять собственную жизнь под контроль и удержать этот контроль в своих руках. Ощущение контроля становится фундаментом для построения счастья и успеха в будущем. Убедитесь, что этот фундамент достаточно прочен. Если вам понравилось видео, то обязательно поставьте лайк, Подпишитесь и поделитесь с друзьями, чтобы они тоже начали контролировать свою жизнь. Всем пока.